Приветствую вас, уважаемые зрители канала «Заметки нумизмата». И сегодня хотел немножечко рассказать вам про монеты, о которых, наверное, не все даже и слышали о том, что такие бывают, из такого интересного металла. Палладий, еще один драгоценный металл. Ну, мы привыкли все, что драгоценные металлы — это золото, серебро, платина, но есть еще и палладий. И вот в последние годы советского государства, несколько серий монет были выпущены в частности и в этом довольно экзотическом металле, но, тем не менее, весьма драгоценным. Встречаются такие монеты редко, к сожалению, являются, наверное, в значительной степени недооцененными, потому что не все коллекционеры, собиратели даже представляют себе ценность этого металла. Ну, к примеру, вот в э, проходящем 2018 году цена палладия на мировом рынке превысила цену золота. Уж не говоря про платину, к примеру. Поэтому палладий на сегодняшний день самый дорогой из используемых для чеканки монет металлов. Как я уже сказал, монеты выпускались нескольких серий ну и более популярный русский балет. Ну и вот, например, серия, посвященная, помечалась 250 лет русской Америки, событий, связанных с ней. В данном случае представлена вам монета 25 рублей. Понятно, что это условный номинал. Конечно, эта монета никак не могла даже по содержанию металла в ней стоить 25 рублей. И не использовалась в обращениях, использовалась именно как коллекционная подарочная монета с условным номиналом, посвящена городу Новоархангельск, столице бывшей Русской Америки. И, как видите, монета выпускалась в специальном исполнении, пруф с хорошо отполированным зеркальным полем и матированным изображением. Тиражи крайне незначительные. Вот такая монета выпускалась тиражом всего шесть с половиной тысяч но к ее изготовлению относились с большим чанием и несколько десятков таких монет, как данная, получили высочайшие оценки состояния. В данном случае состояние оценено как пруб 69 ультра камера, но есть такие монеты даже в высочайшем в нумизматическом качестве, 70. Тем не менее, это одна из ну, примерно 30 лучших в мире монет этого вида и, конечно же, может представлять значительный интерес для коллекционеров, тем более интересный вариант как подарок для коллекционера, хотя вещь, конечно, очень недешевая. Как я уже сказал, такая монета э, содержит унцию чистого палладия, а палладий на сегодняшний день стоит Несколько выше золота на мировом рынке, поэтому цену такой монеты можете сами для себя рассчитать. И это, конечно, без учета ее редкости, крайне малого тиража, исполнения пруф, ну и отметки американской грейзиговой компании, что, конечно же, подтверждает высочайшее качество данной монеты. Ну и призываю вас не останавливаться в коллекционировании на каких-то, ну скажем, широко распространенных предметах, иметь в коллекции и монеты редкие. Можно иметь в коллекции платиновые монеты Российской империи, которые стоят зачастую сильно дороже золотых в связи с тем, что осталось их крайне немного в связи с особой их историей. Ну и можно иметь вот такие паладьевые монеты, например, времени последних лет СССР. Пополнение вашей коллекции Больших коллекционных удач в новом году. Задавайте вопросы на нашем канале. Спасибо, до свидания.